Бархатные тяги меня к тебе так тянут, И я не понимаю От чего страдаю? Мне так горько на душе, сердце крикнет Как -э -э! Что за подкрадули, не даришь, пуцуй мне Бархатные тяги меня к тебе так тянут, И я не понимаю От чего страдаю? Мне так горько на душе, сердце крикнет И в ногах снова бейбас для тебя готов Где-то все прямо сейчас, мне так тяжёлый момент найти к тебе, потому что на ногах Мои пакеты БМВ, это странно, да? Это круто, нет? Это тупо, да? Это полный бред мне не хочется ругаться Мне не хочется брониться, я хочу тебя любить Или просто пожениться Бархатные тяги меня к тебе так тянут Бархатные тяги меня к тебе так тянут, И я не понимаю От чего страдаю? так горько на душе, сердце кричит, нет, нет, Что за нет, нет, нет, нет, мне